Дубайский ураган! Вот что такое зима в Дубае. И вот что такое окна дубайских домов. Да. Течем, друзья. И я боюсь, как бы мы не уплыли.